Несколько дней подряд нас посещала это якобы калибри. Успел записать несколько видеороликов и навел справки, кто это. Делюсь информацией. Крымская калибри умеет зависать над объектами и летать задом, как и настоящая птичка Калибри. Но на самом деле это насекомое с незамысловатым названием Бражник точнее, бабочка, а вовсе не птичка. Если рассмотреть внимательно бабочку-бражник, можно увидеть в ней много общего с калибри. Бабочка крупных размеров. Имеющее длинное, толстое и пушистое тело действительно очень сильно напоминает крохотную птичку. Бражник питается цветочным нектаром. Но не каждому цветку под силу выдержать вес такой бабочки. Поэтому они не присаживаются на цветы, а высасывают из них нектар с помощью носика хоботка прямо на лету. Со стороны интересно наблюдать, как крупная бабочка зависает над бутоном и с учащенной работой крылышек добывает нектар цветка. И так продолжается до тех пор, пока она не станет тяжелее. Людьми было замечено, что уже после почти полного насыщения, бабочка перелетает с цветка на цветок плавно раскачиваясь, словно под алкогольным опьянением. Есть мнение, что бабочка пьет нектар с таким наслаждением, словно человек, любитель выпить бражку. Поэтому бабочку назвали бражником. Размах ее крыльев составляет 40-50 миллиметров. Именно благодаря его необычному внешнему виду и образу питания, увидев впервые это насекомое, люди принимают его за калибри. Помимо внешнего сходства, он еще и летает только в дневное время. Бражник редко отдыхает. Бабочка может без остановки держаться в воздухе, быстро двигая крыльями. Его движения при этом бывают так быстры, что человеческий глаз не успевает за ними уследить. При этом из-за такой скорости они издают низкий жужжащий шум. Примечательно, что этот вид бабочек имеет очень хорошую память и постоянно возвращается кормиться к понравившимся ему цветам.